У многих народов мира есть своя птица счастья. У китайцев, например, это феникс. Вальхлеоре народов Европы синяя птица, а у американских индейцев бог кицалькуатель пернатый змей. А если птица счастья у калмыков? Если есть, то какая она? Калмыки издревле почитали птиц. Так, например, легендарными прародителями дербетовских князей были птица Филин и дерево Ива. И сейчас в фольклоре айратов можно встретить такое описание их предков «удн модн эктэ, шоун эцктэ» с матерью Ивой и отцом Филином. Много запретов и примет связано у нас с калмыков, с лебедем, ласточкой и удодом. А еще есть у нас птичьи имена, такие, например, как харцха, така, галун, шонхор и другие, но вот о птице счастья в наши дни, к сожалению, известно мало. А зря, ведь это очень интересная традиция. С давних времен, наверное, со времен появления калмыков в России нам известна такая птица лунь. по калмыцкий она называется хулдышон. -де Калмыки делят лунь на два вида. Цаган белая лунь и лунь с белым оперением или бор лунь с черными крапинками на крыльях. Старики рассказывают, что бор очень редкая птица и увидеть ее может только счастливый человек. Человек этот не просто должен увидеть эту птицу, а увидеть именно ее правое крыло, под которым, по поверьям заячи распределитель судеб, спрятал остатки нераспределенного счастья. Только счастливый человек может увидеть правое крыло пятнистой луни. В старину говорили пожилые калмыки, проезжая степью в местах, где гнездится эта птица. Они всегда внимательно смотрели, а вдруг такая вылетит. Будьте и вы, внимательны читатели и зрители нашего канала. А вдруг и вам попадется такая птица.